В один Палинка. есть. Палинка. Да, нет, Дима, Дима, был был Тем более я же вообще <соцентричный> не ел, <какой> Дима. Димка, <соцентричный> он, ты бы принял. <соцентричный> <Балинка, соцентричный> <я, я> <соцентричный> а вот <соцентричный> Дима, давай. Так. Дима, где винограда собрал себе? Так будет твоя Вот так обычно. Абсолютно. А чьё оно получилось? Да, теперь это а текущий а текущие... да этап. Сыр все, и... Категория на один круг. Давайте Третье место – Вичуров Алексей. Назавчик <соспорядок> <Расставщик> на подиум. <соспорядок> Второе место <соспорядок> – Едвиненко <соспорядок> Александр. <соспорядок> Александр. Поехали. <соспорядок> Первое место. Петя Синельник. Где? Ура! Команда Так, Команда Сиди <соединяющие> а там. Да а а я не забыл. Видимо, за одну. Я не забыл. Я не забыл. Я не забыл. Может серьезен АПЛОДИСМЕНТЫ да, АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну, даже можно покрыть Не, ну, надо покрыть Да, надо что делать А это вот ничего подобного нет Собирается на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 Давай, а купу, путь, Третье место. Шетляков Виталий. И второе место. Якови а за я Меньше 10. Опять 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Переходим к категории на три круга. Нет. Нет. Быстрые гонщики на узких колесах. Прогозин Сергей второе место. Не хватило чуточку. Остановить. Остановить. Остановить. Остановить. места. Он голый, голый. Вот так. Остановить. Остановить. Остановить. Остановить. Остановить. Остановить. Упорной борьбе. Так, стоять! Возникла, голубря. Возникла, Бельгия. Она не получилось Вы Бельгийцы, да? Бельгийцы. уже. Он депутат отдыхает. Он третий, Не, он третий, он не Девушки не буду, на полную дистанцию. Границы на, <связывая> на Валерия третье место. <связывая> это на вам нужно дать сидеть. Да, <связывая> <связывая> <связывая> да. Наверное. Второе место. Гелрионова Екатерина. Распарила. Тройные ряды. И первое место Кирсанова Виктория. Логично. Вот. <свят> ну как так? Надо было сфоткаться хотя бы. Уехали? Уехали, да? Жалко. съедем, Сережа. Понятное дело, что вы съедите. <свят> <свят> году... <свят> хотя бы автограф Ой, бы давай. <свят> да, <тоненький> <свят> М50. <свят> Третье место! Если ты будешь так делать, уходи в машину. Третье место. Третье место. Ебатир Сергей! Уехал? Второе место Шишкин Михаил Команда Вепри И первое место Некто Ладин Григорий так положено. А он научил что-то одеть. Во! Таша, помогли вам. Да, меня Антон научил. Все. Категория М40. Третье место. Степанов <связь> Антон. <связь> Кто такой? Второе место. Иванов Александр. О. И первое место. Кочкой Дмитриев. Выше уехал, наверное. Да опять, да, опять в школу уехал. Сереж? Все поехали? Давайте, Стоп, он где-то... А, давай. О, Антон, стой, тоже Он там, да. Смешно. да. Смешно. М30. Один, наверное, я я а, будем. А, будет... А, я же забыл. Это сегодня 7-30. Один место. Второе место. Рождественцев Иван. Подходящая звезда местного МТБ. Да. Первое место. Да, да. Первое место О, молодец. У -у -у. Ему не привыкать по такой, по такой каше. Да ему надо будет шалопашу назад. Да, просто работа есть. ездит. вообще, Супер. М18, третье место, ч ⁇ Влад? <свят> второе место, масло у меня в переелок, на второе место. А, второе место. Как? Абсолютно. Матриков перил. вообще Второе место, Ладин Григорий. Ответьте. А я. Открывай, ты Ты обижаешься? Я не буду забивать. Я забыл. А, мама, ничего, отметишь это? Да. А, тут что-нибудь называется? Тут какие ушки не открываются. А, не надо было забивать. А, не надо было забивать. А, не надо было забивать. А, не надо было. <связывается> 他, нет, давай. тогда, да, Мама, да, да, да, да, Что да, да, да, я же говорю... Значит надо... Или сапли по-кусарски Для интересующихся первое место Абсолюта и М18 Горшков Артём Ура! Всем спасибо! Пока!